Яблоко в день держит доктора подальше. Съедая яблоко в день, вы будете здоровы. Унция защиты стоит пункта лечения. Небольшая предосторожность перед кризисом лучше, чем много пожаротушения после. Один стежок во времени экономит 9. Лучше решать проблемы немедленно, чем ждать, когда они усугубятся и станут намного больше. Не выливайте воду из банки, пока не пойдет дождь. Не бросайте что-то, скажем, работу, прежде чем обеспечить ее замену. Не открывайте магазин, если не умеете улыбаться. Трудно привлечь клиентов к бесприятной персоны.